Мы привыкли к взлетам и падениям. Когда мы на взлете, нам хорошо. Когда наступает спад, нам плохо. Но точно посредине есть точка, которая ни сверху, ни снизу. Нейтральная точка. Иногда нейтральная точка может быть очень пугающей. Потому что когда человеку плохо, он знает, что происходит. Когда человеку хорошо, он знает, что происходит. Когда же он не чувствует ни того, ни другого, он оказывается в своего рода преддверии и пугается. Но эта точка очень красива. Если вы сможете ее принять, она принесет вам безмерное прозрение, глубокое понимание собственной жизни. Когда вы нам зрете, Взлет вас беспокоит. Всякое удовольствие приносит лихорадку, волнение. Когда вы в точке спада, снова вы неспокойны. Теперь вас беспокоит спад. Когда вы на взлете, вам хочется уцепиться за это состояние. Из точки спада вам хочется выйти. В обоих случаях есть над чем работать и чем себя занять. Но когда вы точно посредине, лихорадка прекращается. Это и есть нулевая точка. Нулевая точка может дать вам видение, глубокое понимание самого себя, потому что в ней царит молчание. Нет счастья, нет несчастья, и поэтому нет никакого шума, и царит полная тишина. В работе с учениками Бунда уделял этой точке огромное внимание. Каждый должен был ее достичь. Это было обязательным условием. И только тогда начиналась настоящая работа. Он называл ее «упекшая». Еще одно название «нейтральность».